Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть в SteakWar Legacy. У нас доступны две новые миссии: 279 и 280. Так что сегодня будем их проходить. Начнем уничтожить статую врага. Естественно, выбираем невозможный уровень сложностей. Мне сказали, вот не бери этих мечников. Ребята, если я не буду брать мечников, я не буду выигрывать. Я надеюсь, вам понятно Хотя, я тебе скажу больше, что не на всех уровнях мечники э, тащат Не на всех Ну вот здесь, скорее всего, мечники затащат Мне бы хотелось в это верить Ё-моё Да ну нафиг, три жнеца Нет, не жнеца, а жриц, три жрицы Плюс, э, ну ты сам видишь они сейчас его... В... Они просто захиляют, ребят. Они захиляют вообще на изи. Пш, пи -пи -пи -пи -пи. Ты посмотри, что он Он уже армию тут собрал. Э -э Но ну я, в принципе, если мы используем с тобой меч, вот этот вот. Я не знаю, даст ли он нам какое-нибудь преимущество, вот этот меч. То есть силу моим бойцам. То есть эти ребята будут хилять а Они хиляют быстро довольно-таки и мощно Это так, к слову О, он еще и, он еще и лучников здесь <coughs> создал Тем более не забывай, что уровень у нас невозможный То есть не будет все так легко и просто Я, наверное, с вашего позволения начну потихонечку пробивать защиту И попробую сейчас все-таки напасть на них. Там уже будет видно, что у нас получится. Э, знаешь, что я тебе скажу? Что <laughs> что мы всех жрис убили. Да, в спину нам, конечно, прилетело достаточное количество стрел. Но мне хочется узнать, будет ли он еще здесь жриц выводить. Или же все это у него, как говорится. Ты посмотри. Ты посмотри, у него жрица там была. Ну, Чебурека. Да чтоб тебе, а да че-то как-то уже больно жестко Бомбят. Но я им не буду давать спуска. Блин, этого копеечка не, унич не уничтожили, понимаешь? Надо вот этого Капитона бомбануть сейчас. Э, бедолага, упал. Второй упал. Я вот думаю, может быть уже... Блин, два. Два жреца, ребят. Я рискну. Смотри, что происходит. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Офигеть. Они тут хиляют, захилят, ты посмотри Фу. Ну это было Это было потно, ребят, на самом деле Слушай, мы еще получим сегодня сундук, оказывается Так, у нас идет Следующий уровень, 280 Это дожить до заката Нифига, что так много Дали очков улучшений Великана, наверное, да? Наверное, великана. Дожить. жить. Ага. Че-то мне не нравится вот это все. Смотрим. Какие-то непонятные штуки здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Что за эти? За кучей здесь лежат М? Стрелы дали М -м. Для чего? Вопрос Упс Капьетоны, три штуки В огненной броне Так, ну они не воскрешают, Зомбари, то есть не будет, но ты сам понимаешь, что это только лишь первые бойцы а, Скорее всего нам надо будет, блин, великана бы, конечно, создать Но они не дадут мне, хотя два лучника, три лучника, да, три лучника плюс капитон Попробуем Угу. Я мог бы здесь встать и просто их контрить На самом-то деле Я, наверное, сейчас так и сделаю Сейчас мы только великана одного создадим И я встану здесь Я тупо буду вот тут стоять На передке, ребят с этой вот и передок сейчас начнется Успели, успели мы его запинать И вот про это я и хотел, чтобы вот тут они стояли у меня на передке все А я еще пока наклепаю армию А там уже посмотрим, кто сейчас будет выходить здесь То есть и лучники, как говорится, попадают у нас тут, видишь Сразу же, а, там маг еще был то есть особо ему не разгуляться. Поэтому лучше, конечно, так вот и делать. Стоять просто здесь и бомбить их. И еще вот, наверное, одному все-таки великана надо сделать. Или же мага. Даже не знаю, кого мага, наверное, сделать все-таки. Да? Давай мага. Убим маг. Пускай идет. Просто в мясо Это намного лучше, чем стоять у себя на базе И ждать, пока эти лучники нас будут Издалека расстреливать Все, фул армия Такой старый, пока доберется там... О, Моя спина Идет там еле-еле Жрицы хорошо тут хиляют И сразу таки оп На задний этот в тыл Давай-давай-давай-давай Не, не даем спуску Ну мага-мага-мага-мага Валите Пока у нас никто не погиб Вообще, ребят, никто Ни один юнит Ждем Ждем Должно, как говорится, быть у них наступление Довольно Вот, вот это уже посерьезнее Пока еще никого не потеряли, 50 на 50, ребят Скорее всего, это последнее, нет? это была не последняя битва а великана мне подлечьте ага, хиляет значит сейчас скорее всего будет последним он уже солнце у нас уже садится почти село остается маленькое приготовление отбиться от последней судя по всему волны и мне кажется там будет не один великан а несколько Прям такие все заранее были, что так долго хиляли вы Готовимся Да ну, вы хотите сказать, что на последней волне Одни мечники? Ну это смешно Так, лучники Я не удивлюсь, если после лучников Пойдут капитоны Или великаны причем сразу. Почти село солнце. Ну да, капитоны. Они... Так, а мы... А, мы хиляем плюс четыре. С одной стороны, великан даже немножко нам вредит. Что? Воу! У них вышел генерал. Мы сейчас Ох, у нас потери Ядрен матрен А что, вы не бьете-то? Блин, как ты мне вредишь, великан Ё-моё, ты... ты этого хламона отталкиваешь Пипец Куда эти-то пришли? Золото, что ли, кончилось там? Приперлись не сюда Так, ага, он там идет, еле-еле. Просто бьет, поэтому он улетает за экран. Они не успевают его нормально бомбануть, он улетает за экран, понимаешь? Вот он выходит, он по нему бомбит, и он улетает. Так мы сейчас будем его так до посинения уничтожать. Знаешь, что надо сделать в таком случае? Отступить. А теперь напасть. Ой. Да-да-да, вот и все. Да, ребят. А так мы бомбим, он все время за экран улетает куда-то. Вот и сундук. Я все надеюсь, ребята, что в сундуке нам выпадет броня топовая на наших остальных юнитов. Так, корона. Величественная корона. Не просто там какая-то а тем вшивенькая кепка. Так, и теперь мне нужно забрать наш сундук. Честно, заработанный. Вот он. Открываем. Но... Ну, вы серьезно? Ну, ну, что вы мне даете? Ну, этот травяной у меня есть, ребят, травяной. Видишь, за него дали 25 э, самоцветов. Ну, я так не играю. Не играю и все. Ну что, дорогие друзья, все. Две миссии у нас, которые были, мы прошли. Будем ждать следующих. Если что, пишите об этом в комментариях, как только будет обнова. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.